Еще один очень большой такой концептуальный блок, что ли, эволюция медиа и развитие современных медиа, медиа-взрыв, границы 20-21 веков — это повсеместное распространение баз данных. Опять же, надо повториться и проговорить, что базы данных, в общем-то, существовали довольно давно, точно с... Точно со средневековья. Там, первые библиотеки – это базы данных, в которых были картотеки и описание того, какие книги где хранятся. Возникновение бухгалтерской записи, двойной записи бухгалтерии – это тоже возникновение первых баз данных. Журналы, судовые журналы, и дневники капитанов кораблей – это тоже, в общем-то, базы данных. Какие-то другие журналы, которые были связаны с ведением безопасности и так далее. Это все тоже а, нечто, что существует в логике базы данных. А, говоря о логике базы данных, а, я говорю, а, и что нам важно понять, о отличиях от нарратива. А, мы раньше еще будем об этом многократно говорить. В общем-то, нарратив потребителя по отношению к самому себе, а, нарратив бизнеса относительно ценностей, продукта или услуги по отношению к потребителю а, это — это... Одна из вот таких вот центральных, одна из центральных концепций, вокруг которой мы все время вращаемся. Но обойти стороной базы данных просто невозможно, потому что это совершенно другая логика организации смыслов. База данных да, это что угодно, где есть большие списки каких-то осмысленных элементов. Иногда это могут быть не осмысленные элементы, а сами по себе Просто какие-то кусочки информации, например, данные с датчиков в очень больших количествах, собранные э, с очень большого количества разных точек, и извлекать смысл из баз данных можно только с помощью каких-то сложных алгоритмов или нейросетей. И этим занимаются технологии Big Data. Но так или иначе, э, если вы, э, например, создаете какой-то платформенный продукт, где… Э, Допустим, продавцы чего-нибудь встречаются с покупателями чего-нибудь. Или вы, не знаю, у вас есть какая-то внутренняя система управления взаимоотношениями с клиентами, и вы даете клиенту туда доступ, чтобы он мог размещать какие-то заказы, получать информацию о том, как эти заказы действуют. Это тоже база данных. Если... Даже если ваш сайт динамически создается, и, допустим, у вас есть какой-то непрерывно меняющийся ассортимент, и ваш сайт интегрирован с учетной системой, допустим, 1 и когда у вас что-то меняется на складе, у вас это сразу появляется на сайте, у вас снова речь заходит о том, что меняется состояние базы данных и что у вас есть какие-то интерфейсы, причем, опять же, повторюсь, разные, да, это может быть сайт, а может быть мобильное приложение для вашего клиента, которые дают разные доступы, разный опыт взаимодействия с данными, которые вы храните. И логика взаимодействия с базами данных, и интерфейсы для работы с базами данных подразумевают определенную степень контроля, а не только репрезентации, и они а, представляют собой совершенно иную логику а, по сравнению с логикой нарратива. А, здесь мы говорим о том, да, что база данных она представляет мир как какой-то список элементов, и мы помним из а, модуля о а, мышлении людей о когнитивных искажениях, что мы вообще со списками работать не умеем мы не умеем их запоминать, мы не умеем адекватно в них ориентироваться и так далее, и тому подобное. Поэтому на сегодняшний день человечество активно увлечено тем, как упростить взаимодействие с базами данных и снова-таки вернуться от логики а, взаимодействия с, а, с базами данных, вот такой программистской, инженерной, к логике взаимодействия с базами данных на уровне нарратива. И это то, о чем полезно помнить вам, когда вы начинаете строить взаимодействие с вашими потребителями. Допустим, вы, ну опять же, предлагаете вашему клиенту возможность работать с заказами, и вы можете... Попытаться это, допустим, полностью автоматизировать и дать человеку интерфейс доступа в оформлении заказа, в то время как раньше этот же человек, допустим, списывался в WhatsApp с вашим менеджером и просто говорил ему словами. Слушай, а есть там, не знаю, партия в 100 каких-нибудь запчастей для каких-нибудь КАМАЗов? И менеджер лез сам в базу данных, будучи обученным человеком. И помогал, э, и давал ответ устный. Сейчас мы пытаемся автоматизировать вот этот переход от нарратива к базе данных с помощью э, нейросетей. Пока что это еще сложно и доступно только крупному бизнесу, но все очень быстро меняется. И возможно такого рода голосовые помощники э, будут доступны и малому бизнесу. Уже сейчас вы можете делать так называемые навыки э, для Яндекс-Алисы, для голосового помощника. Uh, уже сейчас вы можете делать uh, какие-то типовые алгоритмы для Siri самостоятельно для самих себя и uh, нам очень важно понимать что в сегодняшних в современных медиа путешествие потребителя это многократное многократное на разных этапах об этом мы поговорим чуть позже uh, обращение к вашим базам данных и в том числе мы говорили, что интерфейс действует в обе стороны, и вы, когда взаимодействуете с потребителем, вы информацию о нем, полученную, важную для вас, тоже складываете многократно в какие-то базы данных. И здесь очень важно помнить о балансе, чтобы вы не заставляли потребителя испытывать слишком серьезную когнитивную нагрузку по взаимодействию с вашими базами данных и при этом пытаться каким-то образом выстраивать с ним взаимодействие на уровне... Нарратива. Но, с другой стороны, и не перебарщивать тоже важно. Это говорит о том, что для каждой точки контакта вам э, ценно и важно определять. Э, больше там этого или этого. Э, простой, опять же, такой практический пример, нужен ли онлайн-консультант на сайте, или он не нужен, потому что он всем надоедает. Э, практика показывает, что хотите вы этого или нет, но на сегодняшний день онлайн-консультанты в целом Повышают очень во многих сегментах клиентского бизнеса, очень во многих повышают конверсию в какой-то следующий шаг. То есть нарратив становится более ценным, чем просто изложение чего-то в виде текста, изображение, просто какой-то статической картинки. А когда вы можете дать потребителю какую-то историю, вовлечь его в какую-то историю, сформировать его образ как героя в какой-то истории и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому давайте мы будем помнить еще и об этом моменте, и когда мы будем говорить о построении маркетинговых систем и о том, как мы выстраиваем коммуникации в каждой отдельной точке контакта, мы еще к этому вопросу с вами обязательно вернемся.